Коллеги, я вас приветствую. Сегодня будем говорить про инструменты разработчика в очередной раз. Этот раз уже 17-й. На этот раз я покажу некоторые экстеншены, которые у меня остановлен Visual Studio Code. Возможно, про некоторые покажу чуть больше, про некоторые чуть меньше. Но, по всему того, что некоторые чаще используются, некоторые не очень часто. Некоторые ставишь так, чтобы один раз попользовать, а потом удалить. Напоминаю, чтобы не пропустить новое видео, нужно подписаться на канал, поставить колокольчик, лучше всего еще при этом поставить лайк, написать комментарий. Ну и да, давайте переключаться в Visual Studio Code и смотреть, какие экстеншены у меня установлены. Итак, мы переключились в Visual Studio Code на этот раз и перед вами здесь некоторое количество экстеншенов, точнее их 39. Ну и давайте поехали по порядку. Надо сказать, что некоторые экстеншены я, собственно говоря, не ставил, они поставят своих зависимости, но я их не использую или даже не знаю, что это за экстеншены, поэтому давайте по порядку. Я буду про каждый рассказывать, хотя теоретически я помню и знаю, что здесь прочел. Итак, смотрите, .NET Interactive Notebooks. Ну, я уже делал видео с его Знаете, я создам новую интерактивную книгу на C Sharpie. И, собственно, ну, давайте что-нибудь быстренько напишем. В общем, интерактивная книга позволяет писать код, использовать куски кода и результаты выполнения каких-то строк. Давайте покажу. Здесь я теперь могу, ну, вот обратите внимание, что у меня есть, вот, есть теперь .NET Interactive, и я теперь могу написать, допустим, system, allo", и могу сказать var, ну, например, lines равно, допустим, загрузить из файла, какой-нибудь read all lines, ну вот так вот файл у меня есть на диске c в папке temp и там, по-моему, 0, 0.txt и я могу теперь сказать, что у меня, ну, допустим, for each, ну, конечно, здесь хромает, поэтому... Нужно понимать, что вам придется писать очень много кода. Хотя, с другой стороны, вы можете скопировать там какие-то, собственно, использовать уже и существующие файлы. Так, консоли, брайт-лайн, вот таким вот образом. Ну, допустим, лайн и что-нибудь там, допустим, я теперь это захочу выполнить. нажал Ctrl-Enter, она выполнилась, и у меня почему-то ничего не отобразилось. Консоль write line, line. Так, давайте запустим. А, ну вот. Собственно, у меня на widget файл он прочитался. И я теперь могу добавить следующий участок кода. И вот эти лайны могу, например, использовать. И здесь, например, lines. Давайте так вот. 2.total равно, допустим, lines. Точка. Вот она видна в контексте. Допустим, count. Ну, допустим, вот так. И здесь я снова напишу в консоли, допустим, right line и скажу, покажи мне total. Точка запятой, выполняем, ну и как вы видите, их и раз, два, три, ну и так далее. То есть я могу использовать вот таким вот образом. Univar, int, ну, допустим, my int равно 100... Консоль опять в очередной раз. Brightline. Ну, очень на самом деле полезная штука, особенно когда вы хотите очень быстро написать код. Допустим, myint плюс, ну например, все это у нас Total есть из прошлого контекста. Вот она его подцепила, точка запятой. И, ой, выполнить. Вот он, высланился. Ну, в общем, как вы видите, 3 плюс 100. Все работает. Очистил, запустил. Ну, в общем, это такая штука полезная. На самом деле, ее можно не только обучать, но и вот таким вот образом, как бы, экспериментировать, искать, смотреть, читать, подставлять. Вы можете использовать какие-нибудь библиотеки, которые строят графические представления определенные для каких-то данных и просто картинки получить, там, не запуская при этом программы и все такое. Ну, вот такая вот система. Я думаю, что понятно, что, собственно говоря, на себя представляю. Дальше. Следующая авторенейм тег. Полезная, на самом деле, штука. У меня здесь есть мой сайт недалеко. Ну, вот, допустим, тег Ну, смотрите, я могу вот так вот написать. Ну, здесь не видно, да? вот он где-то вот так, тег поближе, вот он. И если я начну его редактировать, видите, изменяется другой. То есть он парно редактирует, на самом деле, тоже очень удобно. Дальше. AutoHotK Plus Plus. Ну, на самом деле, это подсветка синтаксиса для такой штуки, как автоход. Ну, если интересно, потом когда-нибудь про нее расскажу. Это штука такая, которая через быстрые кнопки позволяет выполнять кросс-программно, да, то есть под виндой определенные действия. Ну, например, если у меня, допустим, есть какой-нибудь текстовой файл, у меня есть быстрая кнопка, которая генерирует GUID. Ну, или быстрая кнопка, которая там, генерирует время, или генерирует, допустим, дату. Или, допустим, я могу, допустим, ну, сейчас не помню... Есть у меня там определенные наборы команд, которые, допустим, в производстве какого-нибудь кода нечаянно нажимаю, они срабатывают. Ну, например, там, ну есть такое ОА 20 ноль, вот она перепрыгивает, а два чтобы долго не писать. В общем, такие вот автоходки позволяют делать выполнять такие скрипты, которые делают разные вещи. В общем-то, ну и например, вот я могу выделить, нажать кнопку вот специальную. У меня запускается браузер, в котором уже поиск включен и он работает. То есть я могу быстро переключаться между поисковыми системами, или допустим могу написать table, выбрать такую кнопку. и У меня эта штука сразу откроет нужный мне ну, в данном случае переводчик либо Яндекса, либо Google поставить нужное слово, ну например очень, очень удобно, когда просто выбираешь где-нибудь текст и она в общем-то сразу вычит. ну вот такой автоход кей, и это всего лишь а, а, подсветка синтаксиса при редактировании скриптов поехали дальше так, следующий у нас C-Sharp, на нем не буду останавливаться долго, вы и так все про него знаете. Это Cobalt 2 тема, вы сейчас видите на экране, она мне как-то вот приглянулась в один момент. Тема я меняю редко, но если меняю, то надолго. А, собственно говоря, Code Spell Checker это следующий экстеншн, который позволяет э, проверять, э, как это называется, орфографию. Тоже полезная штука на самом деле. А, CSS-форматор, ну на самом деле я уже мало пользуюсь, так. Просто стоит, надо, конечно, удалить. Ну, понятно из названия, что он форматирует CSS. Data Workspace. Ну, эта штука в районе превью. Я недавно поставил, чтобы проверить, как она работает с же код Ну, в общем, смотрите, она такая еще в превью, поэтому сорова. Docker. Все знают про Docker. Docker, вот, где-то тут у меня здесь был. Вот он, Docker. Вот запущенные мои образы. Ну, в общем, Docker, он и в Африке. Docker, про него рассказывать не буду. .env, на самом деле это тоже подсветка синтаксиса, очень удобно, когда редактируешь какой-нибудь .env файл, в который, собственно говоря, это environment, то есть среда окружения для, для вашего приложения очень удобно. Editor Config for Visual Studio Code – это тоже такая штука, кто понимает разметку Editor -config. В общем, я ее использую в Visual Studio и в Raider, и, соответственно, здесь эти же правила используются. И вот этот вот extension позволяет применять правила кода. Ну, History, Ну, вот смотрите, у меня вот как раз загружен мой проект. Давайте я опять же открою вот что у нас есть. History. И, собственно, вот он, GitHistory. history. Я могу посмотреть, что, когда и что и вообще, вот, собственно говоря, что такое GitHistory. history. На самом деле тоже очень удобно. Дальше переключаемся. GitHub, pull request это тоже полезная штука. Если у вас есть проект, где используется pull request и ложитель на то этот extension для вас. На самом деле, такой специфичный экстеншн, но в работе он очень полезен, удобен. В общем-то, вот на экране вы видите, что можно смотреть, комментировать, аппрувить вот эти самые реквесты, тоже полезная штука. И, в общем, я тоже иногда пользуюсь, особенно на некоторых проектах. Интелли-код, ну, это понятно, это... Подсветка всякого токсического вкуса, то есть сахара, на вкус и цвет все флмастеры разные, короче, как говорится. Кому-то полезно, кому-то нет. Я чаще его отключаю, но иногда поле. Visual Studio отключен, здесь иногда использую ну, полезные штуки. Ну и есть еще его как бы, собрат, Usage Examples, тут как бы тоже показываются некоторые полезные штуки. Ну, по Посмотреть, как это работает, на самом деле прикольно. Вот, кстати, Юпитер это такой тот самый как называется, интерактив ноутбук. Он работает на базе этого Юпитера. То есть его можно использовать и, как вы видите, в питоне. То есть этот код писать не только на c но и на питоне. Там, собственно говоря, и на f sharp можно писать. И вот этот Юпитер ноутбук, он, собственно говоря, используется. Это разметка для этого, собственно говоря, Юпитера. Этот экстенжен подключает интерактивные книги. Ну и к ним вот эти вот быстро-кнопки. На самом деле я его вот тоже не ставил. Он поставился, когда я ставил C-Sharp Interactive. Ну и это как бы рендеринг для, собственно говоря, этого интерактивной книги. Она может рендерить, как вы видите, и графики. И, в общем, в любой формат для библиотеки будет... И для графических она поддерживает и Vega, и GIF, и PNG, и, JPEG, и собственно говоря, вот они, кстати, перечислены. Вот. Ну, для того, чтобы посмотреть графики, понятное дело, что они, собственно говоря, красивые, когда они рендерятся. рендерятся. Ну и поехали дальше. Следующий это Markdown All-in-One. В общем, это очень полезная штука. Я все тексты пишу в Markdown необычно. И вот этот вот плагин позволяет не только красиво там, форматировать текст, но и добавляет некоторые фишечки, которые позволяют собственно делать как бы быстро кнопками определенные команды, которые там, ну, максимально быстро позволяют писать текст. Ну, например, когда вы пишете, допустим, списки, то автоматически добавляется звездочка, которая, ну, в общем-то, не нужно писать ее самому, вот этот вот экстеншн как раз это и делает. Ну, и, собственно говоря, Markdown Preview Mermaid, я рассказывал про Mermaid, есть у меня где-то статья описывающая, что это такое. Ну, вот есть их play для Visual Studio, а есть такой же для Visual Studio код. Вот, напоминаю, что вы написали вот такую вот схему, а она превращает, ну, давайте прямо, сейчас я покажу. То есть я открываю схему, мне нужно только этот файл вот так вот нажать, и у меня вот появляется, вот этот вот плагин делает как раз вот это. Ну и как вы понимаете, они могут быть разные, я могу вот здесь добавить вот так вот. И, собственно говоря, это очень удобно, когда нужно быстро открыть код, что-то начертить, нарисовать схему вот эту, допустим, вот так вот, Ctrl-Shift, скопировать и отправить. Ну, очень быстро, Такой мне очень нравится штука такая. Дальше у нас будет нырметь нырметь синтакс хайлайт, прошу прощения, хайлайт, ну как вы понимаете, когда эта вся фигня еще и подсвечивается красиво, которую вы пишете, но очень, очень удобно, рекомендую. Ну и вот тот самый превью, который я нажал для просмотра, вот он, собственно говоря, тот самый плагин, то экстеншн, который позволяет просматривать. Ну вообще он устарел, сейчас, по-моему, вот этот вот все сразу делает, но я пока не удаляю, не было время перепроверить, чтобы потом не искать. Дальше, Microsoft Edge Tools, который для Visual Studio Code. Ну, в общем, настоятельно рекомендую вам посмотреть эту штуку. Это DevTools, но только для Visual Studio Code. То есть, вы можете написать код, я специально вот поближе сделал. Вы пишете код, и тут же можно прямо в Visual Studio Code открыть DevTools и в общем, управлять. Тоже полезная штука, не нужно запускать браузера, прямо отсюда очень удобно. Ну, Nuget Package менеджеры, куда же без него. Тут все как бы так понятно. Он как под Visual Studio, так и здесь работает одинаково. Посмотрел, установил, забыл. Есть такой еще плагин, достаточно интересный, Pass IntelliSense, который позволяет подставлять названия файлов. Ну, то есть, по файловой системе он ходит и подставляет, собственно говоря, значение файлов и папок. Удобно и, в общем, я использую. Но ну, опять же, тут как бы все сказано, не буду к этому возвращаться. Дальше следующий питон. Ну, в общем-то, когда установилась эта интерактивная книга, ну хотя нет, я было время немножко занимался питоном, ставил его, смотрел, запускал. Прикольно, весело, но не C-sharp, поэтому пока остался, пусть стоит. Python Environment Manager, ну, с той же оперы, пока стоит, пусть стоит. Для того, чтобы Питон интерпретировал что-то, нужно выбрать как раз вот этот самый environment. Ну и там еще куча всего полезного он дает. Надо просто понимать, как этим пользоваться. Я почти не пользовался, просто, просто изучал немножко Питон. Ну и Extension Pack, он тоже имеет некоторые расширения, которые позволяют там всякие штуки дополнительные, в том числе тут их несколько, собственно говоря, перечисленных расширений, которые он себя включает. Ну, и если его, в общем, удалить, то удаляться и все вот эти вот перечисленные. В общем, путь пока стоит, на самом деле. И вот это один из тех, который был показан. Вот он, а, Python indent ой, вот он. И, собственно говоря, вот он. Давайте тогда его вот скипнем, вернее пропустим. ResX Editor. Это на самом деле полезная штука. Есть таблицы специальные, так называемые ресурсные, и там можно, в общем-то, вводить на разных языках, то есть ресурсы. И вот эта штука позволяет управлять ресурсом. Прям в Visual Studio Code очень удобно. Я в Visual Studio показывал, там есть ResX Manager, который тоже в колонках показывает разные локализации. Напротив друг друга можно написать перевод соответственно ну здесь примерно такой же принцип но ну, есть и другие вариации но тем не менее прям visual studio код можно открывать ресурсный файл а он создает из них таблицу их удачно вот видно что можно добавлять и собственно можно удалять ну и соответственно значения можно копировать обычно это тоже очень полезно дальше russian codes э, checker ну в общем это понимаете да когда вы пишете по-русски э, Visual Studio Code, а он подчеркивает, хотя написано правильно, печально и обидно. Вот эта штука включает проверку синтаксиса и не дает подсвечиваться полосатым кнопкам, которые, вернее, линиям, которые показывают, что здесь ошибка. Ну и еще полезная штука Split Joint Text. Это ну, на самом деле видно, но я ее достаточно часто использую, потому что ну, давайте покажу. Смотрите, допустим, у меня есть какой-то набор, ну, русских символов, да, и я хочу вот это вот все склеить в одну строку. Я и говорю «Join», где у нас тут «Join текстовый сепаратор», ставлю, допустим, запятую, нажимаю «Enter», ну, вот они все собрались кучу. Очень удобно, особенно если нужно какие-то манипуляции произвести, ну, допустим, вот здесь нужно сделать «Split», вот таким вот образом сплитвить сепаратор, вот запятая, а теперь я могу сделать вот таким вот образом, поставить скобка, здесь поставить скобка, и так, ну, как-то вот таким макаром можно сделать, здесь могу, ну, давайте вот так вот продолжим, какое-нибудь равно, там, я не знаю, еще коем-нибудь хрень можно написать, ну, а потом вот это вот все так вот, Ctrl-A, Ctrl-Shift-P, Join, сплит сепаратор, ну, и пусть уже не нужно здесь никаких сократов, нажимаем. Ну, вот такая вот штука прям иногда спасает целые недели mm -hmm. текстовой разборки. Полезная штука, рекомендую. Ну и SQL Server, что тут говорите? SQL Server, в Африке. SQL Server, тут, собственно говоря, видно, что вы можете подключиться к базе данных вашей какой-нибудь сделать запрос и, собственно, получить данные, скопировать и побежать дальше, чтобы не запускать громоздкие какие-то SQL Management Studio или дай бог еще какие-нибудь программы большие. Ну, на самом деле, прикольно. То есть, у вас есть возможность подключения как к локальной базе, так и к удаленной. Вот, написать Query какой-нибудь. На самом деле, тоже полезная штука. Ну, Studio Icons, это чисто я поставил, потому что мне так удобно, иконки похожие на студию точно не промахнешься. Здесь, собственно говоря, тамбер-клиент, я как-то даже про него видео снимал. В общем, это очень легкая версия постмана. Удобная, полезная штука. Я достаточно часто и против, чтобы делать простые элементарные запросы. Имеет достаточно ну, серьезные варианты там, подмены переменных, инварменты, сбор в коллекцию, экспорт, импорт. В общем, ставьте, пользуйтесь удобно. Ну, Visual Studio Kmap, это, собственно говоря, раскладка Visual Studio, перенесенная Visual Studio Code. Это дело привычки. А XML Tools тут на самом деле тоже все очень просто. Есть тут и форматирование, есть и поиск, по XQuery, XPass. Ну, все это вложен в вот этот плагин. В одно время достаточно серьезно приходил заниматься XML, -ом. вот до сих пор стоит, в общем, иногда годится. Ну и YAML, это, в общем-то, такой э, подсветка синтаксиса, как минимум, ну и такой подсветка языка YAML, полезная штука, настоятельно рекомендую те, кто делает какие-то публикации, используя YAML файлы. Так, ну и на этом, наверное, все. Я попытался по максимуму рассказать про то, что у меня установлено в моем Visual Studio Code. Если вас заинтересовал какой-то конкретный плагин, пишите комментарии. Я попытаюсь ответить более подробно, в крайнем случае сниму видео. А вам всего доброго и пишите правильный код.